Сейчас лупанем вертуху, короче, 4-граммовую. Вот эту вот. Здесь глубина-то приличная. И у нее получается тройник идет. Это раз. Один. И она ее более лучше хватает, чем, допустим, этот воблер. Ну как хватает? Если бы она взялась, то она взялась на блесну. И она более так играет. Сейчас я вот туда ее хоп, но она далеко не уходит от меня. Она легче, чем воблер. Это блесна пиздец как она вообще сопротивление с водой у нее жесткая она же крутится как винт и она меня разворачивает и у меня щука то здесь ушла Попробую вот сюда вот так. Бахну. Вот так. Оттуда его протянем. Там поглубже. Трава была. блять. Так. Ну-ка. Сейчас мы попробуем отплыть сюда подальше. И вот здесь, где я стою, сюда подкинуть. Видите, блесна, как работает. Крутится, крутится, как надо. Как надо быть, она работает. Так, сейчас разворот. Разворот. Снимаем траву и вот сюда кидаем и на себя тянем вот так. Сейчас та, которая промазала два раза, она может взяться. Есть вот ей еще интересно это железо, а не воблер. Видите? И непонятно еще мне самому. На блесну я еще ни одну здесь не взял сейчас. Брава, блядь, идёт. Заебанка хуева. Облавливаем новое место. Одел я воблер опять. Свой. Ловтик классный. Вот как далеко кинул, сейчас там должна быть. Бабахнет сейчас. наделал. Так, ладно. Сейчас развернуть И в ту сторону, где у меня сходы были, воблером, бомбану, как раз расстояние нормальное. Сначала калу кинем, откала сейчас протянем. Так. Может сработает. Друзья, сегодня я вообще рад тому, что я вырвался на эту рыбалку. Прям вот вообще рад. Я вчера хотел, но вчера меня переманили в другое место. И я сегодня еще сильно-то и не это... Желание у меня было пропадало сюда. Но потом под конец что-то я все-таки надумал. И вот приехал, и я рад... У меня рыбалка удачная. Я, конечно же, ожидал, что у меня она будет результативная, эта рыбалка сегодняшняя, именно здесь. Потому что у меня два года подряд здесь, вот в это время, я постоянно ловлю. И вот сегодня я как бы даже не сомневался, что у меня будут пойманы щуки. Вот. Ну, интересно мне сегодня, интересно, да. Это точно, я вам говорю, что мне интересно. Сегодняшняя рыбалка, она, она для меня очень интересна. И как бы и ударов много. О, взял, сошла, блин. Вот видите, сейчас я туда же, туда же еще бомбану. Ударов как бы много и борьбы много. И борьба-то вся такая интересная. Так, сейчас проверяем. Ближе к берегу она подлетела почему-то. Ага, взялась, друзья, сошла. Трава. Трава, друзья. Борьба интересная со щукой. Хоть она и не сильно та и крупная, но это борьба. Не чебак, не окунь какой-то там. А это щука. У нее своя тактическая борьба с воблером я не знаю, куда она сейчас сделалась. Вот она, вот она, вот она, вот она. Вот она борьба. Друзья, вот это вот я люблю. Вот это вот мне нравится, она идет сюда так опасно. Опасно, опасно, опасно идет. Давай в лодочку. Давай. А, вот она борьба, друзья, я это сделал. Ставьте вот такой лайк, делитесь моим видосом. Как бы это все будет чики-пуки. Знаете, вот это и есть борьба, друзья. Борьба. Вот такой вот щукой Пускай она даже небольшая Она в районе 700, 500, 600 грамм Там допустим Но это борьба, кто кого выловит Понимаете, это уже седьмая щука Делитесь видосом, ставьте колокольчик Пишите там лайки Хуяйки, короче Но мне нужно набрать Не ебет меня вообще, не волнует Извиняюсь за мат, мне нужно набрать 1400 часов, понимаете Как можно быстрее, друзья Все, давайте, снимаю я ее Взяла, то она вообще друзья видите тройником целиком как бы у нее вот уже двойной остался вот уже одинарный вот все я вытащил вот она все, сложим в пакет ее вот она в пакетике лежит уже седьмая у меня пакет достаточно такой нормального размера вот видите уже есть нормально рыбки у меня так ладно эту мы побороли Получается, ладно. Сейчас, друзья, нам... Но... Подожди, ну ты куда вылазишь, штучка? Нам сейчас нужно перебраться в другое место. Я хочу вон туда, там уже туман. И у меня, короче, 6900 осталось. 6 гигов 900 мегабайт. Сейчас проплыву туда метров на 30. И там еще подстреляю. Итак, друзья, хищник здесь дает о себе много-много-много-много знать. Я даже начинаю жалеть, что я сегодня не с самого начала дня здесь забурился сюда прямо. Прям вообще жалею, что не с самого начала дня. Здесь бы можно было хорошо потаскать их, я думаю, днем, Особенно в 4 утра. Я думаю, тут бы вообще результативно можно было оторваться. Грамотно можно было бы их потаскать. Вот. Но пока что вот после этих двух, которые здесь вот бабахнули, слабенько так. Вы видели это, я снимал. Больше ничего не было. Так, переплываю. Мазанула вот там, буквально метрах в 15. но ну, небольшая щучка. И вон там, где трава, он растет за ней. Короче, тоже сыграла была до этого маза. Я буквально сюда три раза кинул, друзья. Вот. Сейчас проверим. Проверим, что там. Что там у нас за рыбеха? Так. Ну это далековато кинул. Ухи чешутся, друзья. Комары вообще надолбили. <звы> а, опять что-то мазануло, но вообще нафиг даже не дернуло. Просто, видать, прыгнуло, промазало. 15 метров пятнадцать проплыл сейчас стреляем вперед вперед стрельнули походу по траве прошли да не походу а точно вот здесь уже в конце Травушка-муравушка бабахнула. Так. Сейчас вон туда. Опа. Вот так, ага. И там бабахнет сейчас. Как не сейчас. Давай, подруга, давай. Не подводи, Артема. Давай, Ютубу покажем, какие мы здесь монстрюли. Давай, давай, давай, давай. Я думаю, это удачная премьера будет, друзья. Посмотреть можно будет с интересом. Вот. Так, сейчас попробую ближе к берегу кидануть. Так, ладно, не буду отключать пока. Сейчас удар сделаю вот сюда. Вот так, ага. И протяну. Протяну и выключу камеру шесть чем-то гигов осталось, шесть двести наверно уже. Друзья взялась, ах ты как она ведет-то падла, Наверное, в траве, а ну в траве в траве. Я ее забагрил, она не в траве, я ее смотрите как поймал. Ребята, вообще зачетно, смотрите. Я ее прямо в сердце. А еще у нее что-то с глазом. Наверное, я сейчас ей захерачил. Ну, короче, я ее забагрил. И мне показалось, что в траве. Ха-ха, ставим лайки. ха хо восьмая щука. Давай, давай, давай. Все, домики, домики, домики. Все, сидим. Но вот это она тащилась. Офигеть, как трактор. Такой вот уже закат. Вот. Как ну далеко я ну сейчас, может быть, что-то и будет. Как бабахнет сейчас. Пфф, давно, кстати, не бабахло. Минуты две назад. У меня уже осталось 5 гигов. ⁇ -мо ⁇ сейчас уже все скоро. Ну, в принципе, можно будет и домой уже. Через часок. Может и раньше. О, черок полетел. Ай, в траву. Ой. В траву, в траву, в траву. Вообще не туда хотел. Ну, отцепилось все. Это классно. И опять не сюда, блин, прилетело. Вообще не туда кинул. Моя прелесть. Где ты? Удар в траве был. Травяной, точнее, удар. А может и щучий. Хрен его знает. Хотел я вот сюда. оп Вот так, ага, вот так хотел. Вот она, прямо ебанула. Прям туда и хотел, блин. Видели, друзья, она бабахнула прямо. Сейчас надо туда. И она, короче, это, цапнула морды. И ушла. ну туда я не попаду сейчас. Хотя в тот район кинул. Она где-то там и будет сейчас. Она в траву выпрыгнула, падла. Ай-яй-яй. Переключили, чтоб у нас покороче видосики были поудобнее грузить их. Опять не туда. Не туда. Но ну, может на всплески пойдет. А может, обколола и скажет, нахер ты мне нужна, непонятная херня. Почему я туда попасть не могу? Этот воблер вообще как-то летает странно. А, блядь, в траву. Или потому что он как маятник... Как маятник качается. Качается он как маятник. Или почему, я не пойму, друзья или у меня профессиональных забросов нет. так вот так развернем сейчас, маленько развернем и вот так, хоп, да не сюда ты, блять, маленько надо было чуть-чуть левее, левее, Артем, надо было. а я сейчас по-моему с травой иду, нет без травы, я ее уже распугаю сейчас какой-то лодкой вот сюда хотел вот так давай все как бабахнем о блять трава была трава была трава бабахнула так я сейчас еще хочу вон туда, Черакна. Я вот сейчас думаю, эта вот леска. Она раскачивается, потому что она длинная. А я ее сейчас вот так. И вот сюда вот так. Хоп! Докочек. Ага. И вот здесь проведу. А она как бабахнет сейчас там. Она там где-то. Там она, друзья. Разворачивает мою лодку, мяс. Здесь как бы водоросли такие классные. Вообще зачетно. Ну, час тут не отсидишь, темно уже будет. О, как я бабахну. эти года здесь не рыба сейчас проверим что у нас тут опа Давай, бабахай. Сейчас как бабахнет, друзья. Хищник сегодня активно работает. mm Ладно, в обратную поплывем, друзья. В обратку пора уже. Сейчас вот здесь покидаем. знаете что, друзья, думаю, может быть мне по той стороне проплыть сейчас. Думаю, туда я пошел. Так, перебрались на ту сторону. Тут буквально метров пятьдесят. Примерно. Ну и до берега метров 20. И пробуем... В глубину. В глубину тащить воблер. Вот. Два заброса пока что. Сейчас. В сторону велосипеда. Пошпарим. Далековато, наверное, я стал. Вообще, по идее, надо вдоль берега сейчас вечером шпарить, а не от берега. Сейчас подплывем ближе. Вот тут, друзья, прям промазала. Протащил я метров десять, и она промазала вот тут прям. Видите, кругля. Небольшенькая, к правда. Ох, как далеко тянул. О, бахнуло. Забагренная что ли. Ого. Прямо стремительно идет ко мне. Ко мне идет. Сейчас под лодку зайдет, нафиг. Ай-дай-дай-дай. Ай-дай. Сука. Спининг сломала нахуй, вырвала крючок, ушла нахуй, разломала воблер, друзья, все пиздец нахуй, отрыбачил нахуй, треснул нахуй аж воблер, видите, пизда нахуй, где я такой возьму воблер еще, завтра поеду в магазин искать такой. Еба на рот, вот это мой воблер, пиздой накрылся. Ебать мой хуй, блядь, друзья, извиняюсь за мат. Все, короче, отрыбачил. Ну, сука, я тебя, блядь, поймаю, блядь, здесь. Я вот тебе, сука, тройник заберу, один хуй еще, блядь. Кому понравилась, друзья, рыбалка, ставьте лайки. А если кто имеет возможность, присылайте мне воблеры свои в подарок понимаете воблеры мне надо видите какая рука светлая воблеры давайте мне это я вам точно говорю всем пока 8 щук Я подводим итоги сегодняшней рыбалки вот они, мои щуки вот царство небесное моему воблеру вот сегодняшние экземпляры я думаю, та, которая сломала мне воблер, была более крупнее щучина. Вот, видите, вот такие вот экземплярчики. Вот восемь щук. Ну вот, чё, друзья, ставим вот окенные лайки, подписываемся на канал, продолжаем общаться с Тёмой в комментариях. Вот. Дальше будет интереснее. Набираемся опыта по съемке видеороликов. Вот. Посмотрим, друзья, потанцуем. Так, что-то у меня, по-моему, кантер где-то был. Не, кантера у меня, ребятки, нету. Все, короче. Я все сказал, друзья. Всем пока. Вот, все. Селфи с вот такими щурогайками. Все. 8 щук и я один и один сломанный воблер Итак, друзья, всем привет сегодня 9 августа хочу, короче, я вырваться второй день подряд пищу ветер правда только в ливень уже все потопло Здесь вот, кстати, вроде не видно, что шел что сильного не было, но ветер будет очень сильно вчера, короче, я поймал 8 штук Сломал гублер у меня хороший, на который я три сезона ловил. Тоже, тоже ловить. Получается. И вот сегодня, в городе, вот штуки, короче на 110 рублей набрался. Ну, выбирал такие, что отлично не в Вот. Вот такие вот дела, друзья. Ладно, идем с дальнейшего включения. Выкрепил. Вот они плавают. Тоже их тут штук 10, друзья. Обалдеть. Утки много. 31 утка, друзья. И вот здесь еще вон одна стоит. 32. Вот так вот вечерком подкрался. Хлоп. Хлоп, табун. Хлоп, нахуй. Хлоп, хлоп. Открытие 25-го, друзья. сказал потом еще сколько раз два три четыре пять шесть семь восемь девять девять десять одиннадцать. плюс одиннадцать, друзья вот эти черты вообще сидят не боятся А вот две утки. Видать бегалихи. Вот приехал я на вчерашнее местечко. Опа. О, черенок маленький пошел. Фу, все, накачу. Не, друзья, сегодня здесь уток вот нет. Нету, нету, нету. нету. Нет ни одной, ладно, но это ничего не меняет, не меняет, друзья, сейчас, короче, выхожу в свое место офигенное, Фух, и попрем, будем лодку собирать, протещу, короче, на погружение свои воблеры, 4 штуки, как они погружаются, Посмотрю. Выберу из них самые такие лучшие, на которые сейчас рыбачусь, можно будет. Потому что там есть до метра, блин, погружение. И есть до двух с половиной. Я вообще, как бы смотрел, все, лопатка не сильно большая была. Ладно, выключи. Кстати, я вчера, когда домой ехал, два, три косача видел. Сначала 20, потом... еще один. Ну не косачи. Сами косачихи, тетерки. В том году я на этой полянке на сушил, вот здесь костер жил, когда я лебедей маню. Вот, Многие люди должны помнить это, если смотрели. Премьера. Так, ладно, сейчас подойдем, выключим. Смени, друзья, вот на вот этот. Забросы как бы не очень-то и дальние от него, но идет он вроде по верху. Притапливается чуть-чуть и идет. Метров 15-20 летит он. Вот. Но меня он устраивает, друзья. Сейчас мне вон туда надо шпарить, где я вчерашнего потерял воблера. Ладно, при поклевках буду включаться, если они будут. Сейчас как бы 3 часа дня еще рановато. Ну, не знаю, друзья, попробуем на этот синенький воблер. Проверим, как он будет. Вроде не зацепил травы сильно. Отойдем от берега. Так, ребятульки, сейчас я вам похвастаюсь, что я приобрел. Вот, смотрите. Ну, вот этот у меня был, этот я нашел знаменки на РТШ. Вот этот тоже у меня был. Вот этот беленький был у меня. Вот. Блин. Вот он спутался, зараза-то какая. Ах ты зараза-то какой. Как вы ж спутались-то, блядь. О, почти распутал. Вот вот этот тоже был у меня. Белый уже покоцанный. В нем тоже вода, кстати, он. Или мне кажется, нет, воды нет. Купила, короче, вот этот маленький вот такой. Вот. Проверим, что кого будет на него ловиться, нет? Купил вот этот вот, но за место своего типа. Вот такой вот. вот. Проверим, что он будет работать как. Купил вот этот вот. Маленький тоже, зелененький. Тоже проверим, как он будет работать. Я думаю, что он должен хорошо работать. И вот этот вот купил я, четвертый. Вот воблерок тоже. Вот такие вот. Но вот этот вот попер у меня был. Я на него ни разу не ловил. И вот это вот был. Проверим, что кого как будет. Работать. Только один заброс, и вот, друзья, взялось Давай, да сюда. Один заброс. Но она слабо взялась. Как-то мне ее надо, друзья, вот так поближе. Сейчас спиннингом вот так. Сыграем. Айда, красивая. Ай да. Ну зачем-то подводку. Айда к Артемке. Вот она, взялась такая вот чурогайка. Сразу же, друзья, не ошибся я в расцветке, что надо потемнее взять. Вот, видите, все сработало хорошо. 8 числа августа взял первую щучку. Ударчик, друзья, был. Удар был. Сейчас проверим. Либо она накололась, либо чё. Тут нас стремительно туда волной несет. Блин. Сейчас нас по ней пронесет. Либо она в глубину зашла. бахнула что ли ага ах ты сука выпустила выпустила падла а. слабо взяла только переплыл на эту сторону один раз закинула она взялась но вяло. я вяло тянул я думал сначала трава бабахнула а потом она оказалась щука. Сейчас перезвоним, ее. Вот тут где-нибудь. Здесь глубоко, блин. Трава что ли идет? Вы наверно взял. Надо к берегу подойти и от берега кидать. Вот опять трава цепляется. друзья вот только кинула она вот она взялась ушла два раза кинулась короче только кинул упла... упал воблер в воду она хлоп я еще даже мотать не начал, она хлопнула потом промазала видать потом я тащить стала она меня еще догнала хлопнула сейчас проверим что тут за стерва такая хитрая Такая же, наверное, как была у меня сейчас. Блин. Трава что ли идет? То есть на трава. Сука. Ладно, включу. возле берега кто-то чебака гонял. Туда сейчас кинул. Короче, надо мне кол брать. идет идет друзья айай да ай дай дай да, ай -да, -ай -да, -ай -да. то как айда дай дай -ай -да -ай -да. подожди подожди подожди всплыви а уйдет час уйдет час Видали, я и рот порвал нормальная чурогаечка, друзья стоять стоять стоять подруга если не отпущу все и глазу и пиздец пришел вот нормальная нормальная Это уже вторая у нас такая же вот видите так воблер хорошенький темненький там он выпрыгнул подгреб маленько сейчас проверим на наличие щучки трава блядь. где я взял интересно Еще и думаю что так плохо работаем Сюда подтянем в этот карман. Трава. Трава. Да, дождь кончился. Сразу такой-то спокойный настрой появился. Штиль. короче минут 15 листал дождь вот у меня как есть три черобяйки так и есть пробовал одевать большую зеленую ну, так раз 10 кинул нифига но ну, я уже покиданным местам кидал но я ее потом буду вечером проверять Друзья. Вообще, могла смело уйти. Так, ну, наверное, к вот этому колу сейчас зацеплюсь чуть-чуть. Чуть-чуть. Как-нибудь. Вон, уточки летят, смотрите, три грикоша. Шпарит. Вот они, вот они. Ага, кол хрена цепишь, друзья. Ну поэтому мы и прицепимся просто тупо к нему. Аккуратненько. Так, сейчас хоп. Хоп-хоп. Вот. Опять, друзья, радуга. Вот. Вот такие, радуга. трава уже два раза отцепил, почти отцепил, блин. Это отвалится, пока кинешь. мазанула я прям в берегу кинул прям вообще сантиметров 30 протянул сантиметров 50 и она бахнула блин опять не туда бахнул что у меня какой-то этот не по плану что-то пошло вот туда вот там бахнула у меня прям туда попал поде отошла куда-нибудь Ладно, еще туда бабахнем. Ах ты, блин. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Сейчас вот туда. Да ё вот. вот туда. Сейчас, ладно, хрен с ним. Кол мешает мне. Короче, кол снимаю. Видишь, ты моя черогашка. Куда ж ты отошла, подружка? Там на берег. Так, ладно. Чуть-чуть развернемся. Доль берега сейчас протянем. Чем нас так разворачивает-то, а? делать я уже другую еще. Я уже в поиске другой. В поиске четвертой чурогайки. Сейчас был примерно там примерно там. Сейчас проверим. Но ну, скорее всего Окунь. Окунь, наверное, гонял. Два шила хвоста полетела. Блин. В тот степь может быть мальки глотала сейчас заглатывает ее если щука или окунь. идет идет сейчас сойдет Нафиг. забагрила что ли вообще он рыба смотрите друзья. друзья смотрите как я ее забабахал смотрите но она уже ушла тех теперь в смысле как замотана была сейчас вот сегодня стандарт идет размер уже четвертая есть друзья четыре головы у меня есть так вот тут вот 5 в 6 метрах от меня опять играли мальки ребятки, вообще кипело. Где же ты, где же ты, айда, ай-дай, дай айда, айда, айда. Кто там, возьмись? там хищник, друзья. Там хищник, блин, хищник гоняется за малькой. Ладно. Наглоталось, наверное, уже. Рыбина это, Мальков. Сейчас проверим. Кто там был? Кто там был? Проверим. Сейчас поди заглатывает по-быстрому. Думает, что тут за хрень-то летает. Что тут булькает, другое, что-то непонятное. А вы этим временем подпишитесь на мой канал, поставьте колокольчик, оставьте комментарий, поставьте лайк. Да куда что отошла-то, а? Гадюка. -то вот сюда сейчас захерачим, подальше. Там трава сейчас будет. Ага. Обошли. С травой наверное, идем? Нет. Нет. Вот сейчас вот так красиво идет он поверху. Но тут мелко, сантиметров, наверное, 40-50. Странно. Не хотите? Переключились. гоняет это неохотно идет наверное хотя и там у меня щука тоже играла она же и попалась а может быть играл окунь а щука попалась просто тут гадать надо а зачем гадать нужно ловить и все бабахнет друзья самое главное что здесь даже и не обкалывалась она и один фиг не берется вчера я до сюда даже не доплыл Решил сходить посмотреть грибы А тут вот Бобры лазят Грызок Трава твоя захрената Походу где-то хатка здесь, а, здесь. Блин, все здесь зараза. Да, Короче вот здесь вот возле берега друзья Прыгала малька Развонил. Сюда она прыгала От кого она прыгала Зачем она прыгала Сейчас постараемся узнать Травы, блин, взял трава не вовремя сносит воблер не туда кидаешь в одну точку а ветром выносит другую дело творятся никто не выскакивает тут видите мелко блин трава непонятно куда она зашла и видит то она недалеко. Пока ветер, волны, ну не охота мне по волнам плавать, потому что не успеваешь все проскидывать. Вот. Сейчас, короче, обойду, посмотрю, где бобер. Вот прям погрузил, уже заветренное. Мне интересно, где хата. Хата это быстро, блядь. Погрызена, да. Хата где-то должна быть в воде. И ее должна окружать хорошо вода. Как я думаю? Mm. Ну хаты тут нету, не видать, но он где-то тут. Видите? Дорожка такая, вот, вот бобришка вот тут лазит, зараза, зараза такой, каждый раз тут походу лазит, тропа хорошая. Тут вот друзья прям тропище. тропа видите и погрызы. Вот он тут ночью, наверное, ярый. Путок, что 20 взлетел отсюда. Нет. Но пока что не нашел. Вот прям пришел тут на Вот отсюда волны. Средний путок сколько. Не тут походу дорога убогая. Ага, тут углубление такое. Бобриная дорога, видите? Вот. Это не речка. Но так что здесь надо будет искать, когда листва упадет, трава маленькая, пожилки. Тогда можно будет найти ее. И можно будет очень смело прийти и поставить капкан. Вот. Угу. Сейчас еще чуть-чуть пройду и пойду. С лодки. Надо же уже пробовать щуку ловить. Переесть надо еще хотя бы столько же. Или хотя бы штук 5 Побить рекорд надо Посмотрите в конце видео, побью я его или нет Вот срока Здесь попробуем пройти Получится, по не Не знаю Глубоко Глубоко здесь, блин Сапог скрывает Почти что. Вот бревнота хорошая. Ага. Любну, -на набрал, а, бля. Ебал. Да. Набрал. Вот здесь ходил, бля. Прогулялся мягкой. А? Ну ничего страшного. Сейчас. Последний месяц лета. А. Август все страшно высохнет. В этом лесу, кстати, костяники много встретил. Вообще много-много-много костянки. Блин, ты я на вышел, емое. я думаю, я уже к поляне вышел. Сейчас дойду до костеники вам покажу, где она, как она растет. Прямо кучно. Ребятишки, смотрите сколько боярышника растет вот боярка вот кустец боярки Видите? там все в боярке осенью надо будет прийти собрать ну а вот и это скеничка растет и не Все в костянике. Где все в костянике? Прямо все завалено в костянике. От сюда заходишь? Вот, все в костянике. Все, все, все в костянике. Вот, все в костянике. Вот она. Костянка. Лесная ягода. А, сошла собака, друзьяшки. Сошла щучка. Давай, подруга. Потанцуем. Вулги-вуги. Слабенько взялась, друзья. сторону пойдем скамерс потихонечку несет а мы будем прозванивать был удар друзья вот тут рядом совершенно другая щучина Ты падла, вот она была, мазанула. Давай, куда ж ты, куда ж ты делась-то, красивая, куда ж ты делась? Нас уносит ветерком Сейчас мы вот так с Я так понимаю, нам возле кола надо постоять Покидать так срочно в скалу до колышка доплывем сейчас. Так, хопа? Ну все давай стоять здесь будем. Лодочка, ты стой, не уплывай, послушная будь, где-то бахнет сейчас, если б она сильно не обкололась за два раза, и она не поняла, что это туфтология подставная, то она бахнет сейчас. Это то эта пиздючка здесь. Волонево. туда хотел. друзья ладно в другое место кинем о блин мазанула мазануло друзья вы наверное, заметили а я в другую сторону смотрел глазами камера-то наверное туда смотрела но не было удара но мазанула выпрыгнула